Добрый день, коллеги. Меня зовут Гареева Алена Александровна. Сегодня я вам расскажу и покажу, как работать в электронном магазине «Малозакупа» городского округа «Тольятти». Для начала я вам расскажу, что вообще такое система электронных торгов otc market Это электронный ресурс или платформа для государственных, муниципальных, коммерческих заказчиков, а также поставщиков, которые созданы с целью проведения закупок малого объема в электронной форме, которые работают по 44-му федеральному закону, 223-му федеральному закону и коммерческому принципу работы. Итак, сейчас на своих мониторах вы видите стартовую страницу электронного магазина малых закупок городского округа Ссылка выглядит таким образом. Это market.otsi.ru/tgl. То есть по этой ссылке вы можете перейти на стартовую страницу электронного магазина. Здесь видна статистика электронного магазина, количество опубликованных закупок количество заключенных контрактов и так далее. Ниже есть раздел «Инструкции». Нас интересует раздел «Для заказчиков Здесь есть инструкция руководства, как работать в электронном магазине, также порядок осуществления закупок малого объема, постановление и регламент. Эти документы все можно скачать, с ними можно ознакомиться, и, если это необходимо, то сохранить непосредственно на компьютер. Также есть раздел «Инструкции для поставщиков» и «Видео» вебинары для заказчиков, поставщиков и различные другие. Ниже есть информация «Раздел контакты». Открываем «Контакты». Здесь у нас с вами отображается контакты у вашего менеджера. Здесь указана зарудня Ирина Андреевна. Сейчас в данном случае у вас менеджер является Макрикова Ольга Владимировна. Сейчас на экране видите ее почту, номер телефона. Если вдруг у вас будут вопросы по работе на площадке, то можете обращаться непосредственно к ней, она вам поможет. Итак, давайте начнем. Чтобы работать на площадке электронного магазина УТС-Маркет, для этого необходимо сначала пройти регистрацию. Пройти регистрацию можно в правом верхнем углу, нажав на кнопку «Регистрация». Регистрацию заказчики проходят двумя способами. Первый способ – это с помощью электронной подписи, которая выдает федеральное казначейство. Мы проставляем галочку в этом чекбоксе, у меня есть электронная подпись, и выбираем из перечня нашу электронную подпись. Если подписи у нас нет, то мы непосредственно проходим нашу с вами регистрацию по логину-паролю. Также поставщики, у которых не имеют электронную подпись, могут пройти регистрацию по логину пароля. Заполняем все поля вручную. Первое поле фамилия, отчество. Далее почта, логин мы придумаем самостоятельно, записываем пароль. Также придумываем галочки о том, что мы являемся физическим лицом или не резидентом. Здесь мы не проставляем галочки в этих чекбоксах. Сразу после заполнения пароля переходим к полю поиск организации по наименованию или ННН. Непосредственно прописываем здесь наш ННН организации. Наша организация нашлась. Нажимаем на «Юное наименование. Обязательно проверяемся, данные корректно ли здесь указаны. Следующее поле «Номер телефона». Мы также его указываем. Можно прописать сотовый номер телефона сотрудника либо непосредственно рабочий номер телефона организации. И обязательно проставляем галочки в чекбоксах о том, что мы являемся уполномоченным лицом и даем согласие на обработку персональных данных. После того, как мы заполнили все поля, мы нажимаем «Зарегистрироваться». После этого на почту, которую вы указали в этой строке, придет вам письмо. Вам необходимо будет его открыть и нажать на слово «Перейти по ссылке». Мы переходим по ссылке, и у нас с вами открывается страница авторизации. На странице авторизации есть два способа входа в электронный магазин OTC Market. Это с помощью логина пароля заполняем соответствующие данные в этих полях и нажимаем «Войти». Либо можем нажать «Войти по ИЦП», выбираем нашу с вами подпись и входим на площадку также хочу вам сказать, что если вы проходили регистрацию по электронной подписи, логин-пароль все равно необходимо будет придумать, и электронная подпись она действует энное количество времени, как правило, это может быть год, соответственно, после этого электронная подпись становится недоступна, поэтому если она у вас закончилась, вы можете выполнять вход по логину-пароли, пока вам не выдадут новую электронную подпись, или также выполнять вход по логину-пароли, когда вам выдадут новую ЦП, либо уже выдали, добавить данную электронную подпись на площадку самостоятельно, либо вам это может помочь сделать Ольга. Так, После того, как мы с вами прошли регистрацию, входим на площадку, и мы попадаем на стартовую страницу электронного магазина «Малозакупок» городского округа Тольятти, но уже непосредственно в нашем личном кабинете. Что мы здесь видим? В правом верхнем углу нам необходимо вправо, сначала обратить внимание на нашу роль. Роль у нас должна быть заказчик. Если у вас здесь указано поставщик, просто нажимаем на слово «заказчик», у нас роль меняется. Также, если вы хотите участвовать как поставщики, нам для этого не нужно менять личный кабинет, либо проходить заново регистрацию, нам необходимо просто поменяет роль заказчика на поставщика. Регистрация у нас единая, она одинаковая как для заказчика, так и для поставщика, занимает минут пять. Единственное, что меняется, это роль и работа через определенные вкладки. Если мы заказчиком, то и работаем через вкладку заказчиком, если мы поставщики, то через вкладку поставщика. Итак, Давайте сейчас рассмотрим поля, через которые работают заказчики. Заказчики работают через раздел с заказчиком, закупки через электронный магазин и открывается небольшой перечень. Первые закупки. Здесь отображаются все закупки вашей организации. Поиск товаров. Здесь непосредственно поставщики на витрине размещает свои предложения, которые вы можете добавлять в корзину и оформлять таким образом прямые договора, но при этом нужна будет закупка. И заказы. Здесь непосредственно отображаются все ваши заключенные договора и заказы в разных статусах. Начнем с первого – закупки. Более подробно сейчас рассмотрим данный раздел. Здесь, как я уже сказала, у вас отображаются закупки вашей организации в разных статусах. Первый статус закупки – архив, означает, что по данной закупке договор заключен. Второй статус закупки – отменен, означает, что вы ее отменили по каким-либо причинам. Третий статус закупки – активная, означает, что данная закупка либо находится в том статусе, когда она принимает ценовые предложения от поставщиков, либо у нее не истек срок, плановая дата заключения контракта и, соответственно, еще закупка активная. И черновик, данная закупка находится либо в статусе редактирования, либо вы принимаете решение о том, с кем будете заключать договор. Итак, заказчики Тольятти работают через внешнюю систему ВЦК госзаказ. Соответственно, вы создаете свои заявки в ВЦК. Далее. Заполняется там спецификация, подгружаете документы и выгружаете на площадку. На площадке нам необходимо поменять только даты. Если загрузили документы там неверно, то также можно поменять документы на площадке. И после этого активировать нашу с вами закупку для того, чтобы принимать наши ценовые предложения. Итак, находим нашу с вами закупку, нажимаем на ее номер. Она у нас уже полностью заполнена. И нам необходимо поменять только срок окончания подачи оферт, плановую дату, срок выполнения работ. Соответственно, чтобы поменять дату и время, мы нажимаем на календарь и проставляем те даты, на которые мы хотим активировать закупку. Минимальный срок закупки в Тольятти составляет 24 часа. То есть никакого параметра срочная закупка здесь нет, никакого обоснования срочности тоже не надо. Мы просто выбираем восьмое октября и проставляем актуальное время. На площадке время московское, поэтому необходимо будет также на это обращать внимание. У нас сейчас время 14.36, поэтому мы в принципе можем оставить время, которое указано здесь автоматически, либо можно подобрать самостоятельно, например, 15.00. Плановая дата заключения контракта. Согласно регламенту работ закупок малого объема города Тольятти, то у вас там дается заказчику 6 дней на то, чтобы заключить данный договор. Если не ошибаюсь, то рабочих. Соответственно, плановую дату заключения контракта можно также поменять. Нажимаем на календарь и отсчитываем, например, 6 рабочих дней. Как раз это у нас будет конец следующей недели. Если необходимо, поменять также время. Нажимаем на часы и меняем соответствующее время плановой даты заключения контракта. Срок выполнения работы, оказания услуг, поставки товара. Здесь мы проставляем данную дату в соответствии с вашим контрактом. Когда необходимо, чтобы вам оказали данные работы, услуги или поставили данный товар, время также можно поменять. Соответственно, если вы хотите чтобы заключить данную закупку с использованием электронной подписи, вы можете передвинуть данный флажок на «Да», и вам будут подавать оферты те поставщики – у которой прошли регистрацию по электронной подписи, которые имеют непосредственно активную электронную подпись на площадке. То есть они ее добавили. Если нет, то просто данный флажок не переключаем. Не принимаются заявки от поставщиков из РНП. Данный флажок у вас установлен по умолчанию, поэтому не думаю, что есть смысл его переключать на нет. Дополнительный торг означает, если вы переключите на да, что ваша закупка будет продлена на час автоматически после срока окончания подачи афер, то есть не до. 15.00, а до 16.00. И те поставщики, которые приняли участие в основное время, смогут участвовать в переторжке, то есть дополнительный час. Торг за единицу продукции. Данный признак вы проставляете не на площадке, а в ЦК. Если вы хотите провести закупку с торгом за единицу продукции, данный параметр проставляется в ВЦК. Также правила проведения закупки 44 или 223. Документацию. Мы с вами крепили ВАЦК, но если вдруг документ неверный, его можно скачать, просмотреть правильно или нет. Также можно его удалить, нажав на крестик и через кнопку «Добавить документ» выбрать новый. Документ у нас с вами подгружается, он загружен также будет доступен для скачивания и поставщикам. Спецификацию закупить. Спецификацию мы с вами не трогаем, мы не редактируем. Если необходимо что-то поменять, мы запрашиваем статус образного ЦК, редактируем заявку там и выгружаем обратно. Следующее поле – адрес поставки. Адрес поставки носит поле рекомендательный характер для его заполнения. Если вы хотите заполнить, мы нажимаем «Добавить адрес поставки». В произвольной форме мы можем ввести наш с вами адрес. Давайте выберем город. Также мы можем указать дом, номер офиса и нажать «Добавить и закрыть». Но после того, как мы нажали «Добавить и закрыть», наш с вами адрес здесь автоматически не появился. Нам необходимо нажать на строку адреса поставки, пролистать в самый низ, и наш с вами адрес появится в самом конце. Адрес можно изменить непосредственно, если необходимо что-то поменять, поменять, его можно удалить, адрес поставки. Также можно добавить новый, если вы этого хотите. Если вы не заполните адрес поставки, закупка у вас активируется. Если вы его заполните, она тоже активируется, поэтому адрес поставки носит рекомендательный характер для заполнения, так как в любом случае в проекте договора либо в техническом задании у вас данные, Данное поле, как адрес поставки, в любом случае будет указан. Следующее поле «Ответственное лицо», также наш рекомендательный характер. С заполненным полем или не заполненным закупка все равно активируется. То есть вы проставляете здесь, прописываете фамилию, имя, отчество, номер телефона, может быть как рабочий номер организации ТКСОТОВ и, и почту, если хотите, чтобы вам приходили уведомления от поставщиков, если у них вдруг есть вопрос по вашей закупке. Если у нас по закупке все верно, дата все проставлена, мы нажимаем сначала «Сохранить», сохраняем нашу с вами закупку, а далее после этого нажимаем «Активировать». Закупка у нас с вами сохранилась, поэтому пролистываем самый низ и нажимаем «Активировать». После этого у нас с вами выходит окошко с приглашением поставщиков для участия в закупке. Если вы хотите кого-то пригласить, то здесь есть возможность пригласить поставщиков двумя способами. Первый способ – это ввести на ИНН поставщика или его наименование. Тогда вам придется убрать поиск среди рекомендованных поставщиков, передвинуть данный флажок на «Нет» и нажать «Найти». Соответственно, у нас здесь с вами сейчас отобразится информация о поставщике, и мы его выберем, он появится в соседнем в нижнем окошке «Выбранные поставщики». И также второй способ – это пригласить по e-mail. Непосредственно вы здесь указываете через запятую либо точку запятую поставщиков, которые хотели бы пригласить для участия в вашей закупке. Так, вот наш поставщик отобразился. Мы нажимаем на плюсик, он появляется чуть ниже. И если мы кого-то приглашаем, нажимаем пригласить и активировать. Если мы здесь кого-то выбрали либо прописали его в почту, если мы никого не выбирали, то просто нажимаем активировать. В данном случае мы приглашаем поставщика, поэтому мы нажимаем пригласить и активировать. У нас выходит окошко о том, что приглашения у нас успешно отправлены, и закупка у нас станет активна и доступна для поставщиков в поиске. Таким образом, статус нашей с вами закупки поменялся с черновика. на активная, то есть данная закупка доступна для подачи ценовых предложений от поставщиков. Также после информации о сроке проведения закупки у нас есть информация о том, сколько осталось времени до окончания срока подачи оферт. Если вы вдруг... Активировали закупку, прошло энное количество времени, вспомнили, что прикрепили не тот файл, либо вам необходимо его поменять, потому что вы нашли ошибку, либо вам необходимо изменить количество и так далее. Соответственно, мы с вами переходим в раздел заказчиком «Закупки через электронный магазин», открываем «Закупки». Еще раз напомню, через какие вкладочки работают заказчики. И открываем еще раз нашу с вами закупку. Она у нас уже активна, отвисела, например, час, и нам нужно здесь кое-что поменять пролистываем самый конец данной страницы и нажимаем «Деактивировать». Выходит окошко о том, что закупка станет недоступной. Мы нажимаем «Ок». Если в это время, когда вы решили поменять что-то в закупке, там документ или еще что-то, и у вас есть активная, активная оферта, то тогда вам необходимо будет связаться с Ольгой для того, чтобы она вам помогла в дальнейшем ее активировать, потому что при активной оферте активировать повторно данную закупку невозможно самостоятельно заказчику, поэтому в данном случае вам нужна будет помощь вашего аккаунта менеджера, это Ольга. Контакты также я еще раз ее покажу в конце нашего с вами вебинара. И, соответственно, закупку у нас снова попала в статус редактирования, то есть черновик. Мы здесь можем отредактировать то, что нам необходимо было. В данном случае это либо сроки, либо документацию. Если это касается спецификации, мы переходим в ЦК. Там редактируем и выгружаем либо новую закупку, либо у нас выгружается информация в эту же закупку. После этого также мы нажимаем ⁇ Сохранить ⁇ если мы что-то меняли, и повторно нажимаем ⁇ Активировать ⁇ Если номер закупки у нас не поменялся, мы можем повторно не приглашать поставщиков, а просто нажать ⁇ Активировать ⁇ Если номер закупки поменялся, то можете также пригласить поставщика в вашу новую закупку. Также в активной закупке в самом конце у нас есть непосредственно другие кнопки. Первое – это «Назад». Если мы нажмем «Назад», мы вернемся к списку наших закупок организации, то есть на стартовую страницу можно сказать всех наших закупок. «Деактивировать», с которой с кнопкой мы уже данные познакомились, наша закупка вернется в черновик. «Отменить» – данная закупка у нас попадет статус «Отмененный». Здесь необходимо будет прописать комментарий, почему мы хотим отменить данную закупку. И если у вас есть файл, вы можете его приложить. Он должен быть у вас на компьютере. И нажать «Ок». Данная закупка у нас отменится. отменится. Также есть кнопка «Пригласить поставщиков». Если бы вдруг забыли пригласить поставщиков из при активации закупки, из закупки «Черновика», то пригласить поставщиков можно и из активной. То есть данная кнопка, она отдельно вынесена. Соответственно, также вводите либо ИНН, либо почту и приглашаете поставщиков. И также у нас с вами есть кнопка «Скопировать». При копировании данной закупки у нас скопируется данная информация, но те заказчики, которые работают через ЦК, то есть заказчики по 44-му, я так подразумеваю, работают через ЦК, а по 223-му напрямую. Поэтому данная кнопка у нас будет актуально для заказчиков по 223-му закону, соответственно, они нажимают скопировать, и у нас скопируется вся информация, которая была в закупке, то есть это наименование, спецификация, единственное, что только нет документов. Необходимо будет их добавить, и непосредственно точно такая же закупка, ее можно будет повторно активировать, то есть не набирать заново вручную, если у вас точно такая же сумма. Если мы хотим закупку отменить, давайте ее отменим, например, закупка не понадобилась. Прописываем данный комментарий и нажимаем ОК. Наша с вами закупка попадает в статус черновик. Ой, статус отмененный. Если вы хотите ее обратно вернуть в черновик, даже если у вас тут, например, есть оферты, мы открываем данную закупку и нажимаем Редактировать. Нажимаем «Редактировать закупку», и она попадает в снова в статус «Черновик». Можно ее повторно активировать. Если у вас здесь были оферты, они стали отклоненными. И если вы хотите с кем-то заключить из данных поставщиков, вам необходимо будет вернуть данные оферты в статус активно. Также вам поможет с этим ваш аккаунт-менеджер Ольга. так Следующий раздел в нашей с вами «Закупки» – это у нас Рассмотрение оферт. Находим нашу с вами закупку, в которой у нас есть активная оферта и которую нам необходимо рассмотреть. Открываем закупку, пролистываем до раздела оферты поставщиков. Что мы здесь видим? Мы видим здесь номер оферты наименование поставщика, его цену, дата подачи, до да, какого числа она действительно статус активную наши закупки. Также, если мы нажмем на наименование, откроется карточка организации поставщика. Здесь есть вся необходимая информация, также банковские реквизиты, почта, телефон и также режим работы в системе. Если поставщик работает в системе с использованием электронной подписи, это означает, что мы с вами можем подписать договор с помощью электронной подписи. Об этом чуть позже расскажу. И также есть здесь сотрудники. Данной организации. Чтобы посмотреть более подробную информацию по оферте, мы нажимаем на карандаш и проваливаемся на данную оферту. Также хочу сказать, что и заказчикам, и поставщикам недоступны ни номинований, ни цены поставщиков до окончания срока подачи оферт. Как только время это заканчивается, то. Информация становится доступной и для заказчика, и для поставщика. Соответственно, поставщикам можно не ждать последние пять минут не отправлять свои оферты, а поставить свою цену, отправить и спокойно заниматься своими делами, что я считаю даже очень удобным. После того, как мы с вами открыли данную оферту, у нас есть информация о закупке, информация об оферте и наша с вами спецификация. NMC – это та цена, по которой мы выложили закупку, и цена – это та цена, которую нам предложил поставщик. Также у нас здесь есть раздел «Документация», то есть мы можем скачать, в данном случае это коммерческое предложение, которое нам отправил поставщик, приложил к нашей с вами закупке. И есть раздел «Чат» в оферте, также в чате Можете написать поставщику необходимое сообщение, например, можете написать о том, что приложите карту партнера, либо пришлите карту партнера. Также в чате можно прикладывать документы, нажимаете на скрепку и выбираете документ, он ему непосредственно отправится. В конце данной страницы есть три кнопки – это «Принять предложение», «Отклонить» и «Вернуться в закупку». Если данное предложение нас устраивает, мы нажимаем «Принять предложение». Если нет, то «Отклонить предложение». Если вы хотите еще посмотреть оферты, то «Вернуться в закупку». Хочу напомнить, что заказчики города Тольятти выбирают предложение поставщиков по наименьшей цене. Также в регламенте работы, на который находится, еще раз вам покажу на стартовой странице, это «Порядок осуществления ЗМО», там есть… Пункты, по которым заказчики могут отклонять данные оферты, прописанные. Соответственно, с этими пунктами вы отклоняете. Если данный поставщик подходит, то мы его принимаем. А данный поставщик нам сейчас подходит, поэтому нажимаем принять предложение. У нас выходит окошко о том, что будет сформирован черновик заказа. Нажимаем ОК. Далее у нас с вами еще одно выходит сообщение о том, что, собственно, черновик заказа. Отправить заказ поставщику, мы можем его либо отправить, нажать «Да», либо «Нет, отправлю позже». Если вы хотите внести изменения в данный заказ, то мы нажимаем «Нет, отправлю позже». Если вы ничего не будете вносить, никакие -либо изменения, ничего не будете редактировать в данном заказе, то, соответственно, можете отправить данный заказ сейчас и не ждать. Я вам сейчас покажу, как вносят изменения в заказ, поэтому мы сейчас отправим его позже. После того, как мы с вами выбрали непосредственно оферту, заказчики стали работать в следующей вкладке. Это заказчиком, закупки через электронный магазин, заказы. Заказов у нас также есть несколько статусов, через которые у нас проходит заказ и попадает в итоге, договор заключен. То есть наша цель на площадке ⁇ это заключить договор с поставщиком. Непосредственно после того, как мы с вами принимаем данную оферту на площадке, у нас с вами заказ попадает в раздел черновик заказа. Он здесь формируется. Мы его можем редактировать, добавлять в файл, там НДС и так далее. Если мы его отредактировали, либо не редактировали, нас все устраивает, мы его отправляем поставщику, он переходит в статус отправленный поставщику. В дальнейшем, если поставщик согласен с нашим заказом, он переходит на статус на заключение. Здесь он его подтверждает, и на заключение мы его непосредственно подписываем. Если поставщик с Вашим заказом не согласен, либо он вносит какие-то корректировки, у него вносит изменения в цену, может быть, либо в количество, он попадает в статус, возвращенный для обсуждения. Если данный заказ вас не устраивает, либо вы неверно приняли оферту, либо поставщик отказался, данный заказ переходит в статус отклоненные. Если все устраивает и со стороны заказчика, и со стороны поставщика, то данный заказ переходит в статус, договор заключен. Если по каким-либо причинам поставщик не смог оказать данные услуги, либо у вас что-то произошло с данной закупкой, и вы его расторгаете, со статуса договора заключен, то заказ переходит в статус архивный. Здесь у нас попадают договора с статусом расторгнут. В данном случае у нас сейчас заказ находится в черновике заказа. И что мы видим здесь внизу? У нас есть раздел договора. Мы можем нажать «Добавить договор», «Выбрать файл». У нас уже должен быть файл непосредственно заполнен, так как у нас уже есть победитель закупки. Возможно, у нас не будет реквизитов поставщика, но в этом ничего страшного нет. Файл можно также будет поменять и на дальнейших этапах нашего заказа. В заказе у нас есть кнопка «Отправить поставщику», если мы ничего не меняем, есть «Внести изменения в заказ» и «Отклонить». Мы нажимаем «Внести изменения в заказ», у нас появляется окошко «Уточнить позиции», нажимаем на карандаш и меняем все, что нам необходимо. Например, поставщик нам предлагает не за 30 тысяч, там, а за 25 000. Этот стол. Также у поставщика есть НДС. Проставляем галочку в чекбоксе, выбираем процент НДС и нажимаем галочку, чтобы сохранить данную позицию. После сохранения итоговой суммы у нас здесь 25 тысяч, а здесь до сих пор 30. 000. Почему она не обновилась? Потому что нам необходимо с вами внизу нажать «Обновить». Нажимаем «Обновить», и информация тоже по договору обновилась. И в этой строке. И в этой строке у нас тоже обновилась. Соответственно, если все... Здесь корректно указано, мы нажимаем отправить поставщику. Также, если мы забыли прикрепить договор на стадии черновика заказа, мы можем добавить договор в статусе отправленный поставщику. Его можно скачать. Если он неверный, его можно удалить, и также добавить новый документ. Через кнопку добавить договор просто также выбираем новый документ на компьютере, и он у нас сюда подгружается. Также в статусе. Отправленный поставщику, у нас здесь автоматически переходит чат с оферты в заказ, где вы также можете просматривать документы поставщика, если он вдруг что-то вам прикрепил, и непосредственно сообщение. Если данный заказ нас не устраивает, там, либо по каким-либо причинам вы решили отклонить, отменить данную закупку, а у вас уже сформирован заказ, поэтому заказ мы можем отклонить. У нас выходит окошко видите, комментарий, почему вы хотите отклонить данный заказ». Также есть возможность выбрать файл, прикладываем файл, если это необходимо. Соответственно, мы с вами прописываем комментарий, почему мы отклоняем. И нажимаем «Ок». В этом случае наш заказ попадает в статус «Отклоненный». С ним уже ничего сделать нельзя. Если вы это сделали случайно, то необходимо будет обратиться, еще раз повторюсь, к вашему менеджеру. Если Предположим, что если наш с вами заказ поставщика устроил, и он его подтвердил, в таком случае он перешел на заключение. Сейчас мы его будем подписывать. Мы переходим в раздел «На заключение». Открываем наш с вами данный заказ. И у нас есть информация о том, что поставщик нам предложил заключить договор в бумажном варианте. Если вы согласны, мы нажимаем «Принять предложение». Если вы хотите подписать договор с помощью электронной подписи, у нас здесь есть раздел «Договоры». Мы нажимаем «Подписать» и выбираем нашу подпись, по которой мы будем подписывать наш файл. Также хочу сказать, что... Если вы зашли по логину, паролю и пытаетесь подписать договор с помощью ЭЦП, у вас не получится выйдет ошибка. Если вы хотите подписать договор ЭЦП, нужно зайти по ЭЦП. Также на этой стадии файл можно скачать. Если он неверный, его можно удалить и прикрепить новый. Если файл уже подписан с одной стороны, например, с стороны поставщика, вы его скачали, просмотрели, и он неверный, его удалить нельзя. Но можно прикрепить просто сверху новый файл, и подписать новый файл, сказать поставщику, чтобы он тоже подписал новый файл. И все. Также хочу сказать, что на этой стадии можно подписать только один документ. Это не архивная папка, это не Excelевский формат документа, это документ в формате Word, непосредственно мы сюда его прикрепляем. Это договор, контракт, заполненный уже полностью. Соответственно, мы подписываем только один документ. Также чуть ниже у нас есть информация про расторжение договора, вы можете его расторгнуть, также сюда попадает и чат. И если у вас договор неверно сформирован, вы можете также нажать «Отклонить». В данном случае мы хотим подписать данный договор в бумажном варианте, поэтому мы просто нажимаем «Принять предложение» и ждем, когда у нас обновится информация. Таким образом у нас договор будет заключен, и у нас будет заключен в бумажном варианте, на бумажном носителе. Все, в дальнейшем вы переходите обратно в ЦК и непосредственно запрашиваете статус, и у вас выгружается информация по вашему заключенному договору. Это был первый способ заключения договора. Второй способ, как я уже говорил, это поиск товаров, то есть через витрину. На витрине на витрине товаров поставщики выкладывают свои предложения, которые вы можете добавить в корзину и заключить с ними прямой договор. Но такой способ закупки практикуется в том случае, если на вашу закупку не подали оферты поставщики, либо, например, оферты вам не подходят по тем критериям, по тем причинам, которые указаны у вас в постановлении. В, поиск, в раздел «Поиск товаров» можно перейти через заказчиком закупки, через электронный магазин «Поиск товаров», либо у вас есть верхняя строка, где также будет указано «Поиск товаров». Открываем поиск товаров. У нас здесь открывается строка поиска. Мы можем ввести наименование товара, которое нас интересует, и ИНН, название, номер процедуры и так далее. Также у нас есть расширенная настройка. Здесь можно выбрать категорию товаров, место поставки, прописать конкретного поставщика, его ИНН, ОКПД-2, цена и так далее. И нажимаем «Найти». Предположим, вот наш с вами товар, у него есть две кнопки «Уточнить ценные условия поставки» и «Купить». Если вы нажмете «Уточнить ценные условия поставки», у вас будет запрос коммерческого предложения, это мини-тендер, это не то, что нам нужно, это к электронному магазину не относится. Поэтому мы нажимаем «Купить», и у нас выходит информация о том, что товар был добавлен в корзину. Если у вас была всего лишь одна позиция у поставщика, тогда мы нажимаем «Перейти в корзину». Если у вас несколько позиций, Соответственно, это может быть их 10, 5 и так далее. Соответственно, мы нажимаем «Продолжить покупки». Нажимаем «Продолжить покупки», ищем нашего поставщика, например, и нажимаем снова «Купить». У нас снова попал товар в корзину. И после этого мы нажимаем, когда все добавили в корзину, перейти в корзину. В корзину можно перейти тремя способами. Это через, как вы уже видели, витрину, там будет перейти в корзину, либо через заказчиком закупки через электронный магазин «Корзина», либо в правом верхнем углу у нас также есть значок корзины, через нее тоже можно будет попасть непосредственно в корзину. В корзине у нас отображаются непосредственно наши товары, которые мы добавили. Если вам товар какой-то не нужен, мы можем либо нажать «Удалить все», у вас удалятся все позиции, если вы хотите удалить только одну позицию, мы нажимаем просто на крестик и у вас удаляется одна позиция. У нас осталась с вами одна позиция в корзине, нам необходимо ее отредактировать. В данном случае поставщики выставляют свою позицию по количеству за единицу. Соответственно, мы нажимаем на карандаш, меняем количество за единицу, предположим, нужно 100, также можно поменять цену. Можете поменять цену, например, на меньшую и отправить данный заказ поставщику для его согласования. Согласует ли он нам данную цену по поставке или нет. Нажимаем галочку, у нас сохраняется информация. НДС здесь не редактируется, его можно будет отредактировать после того, как мы оформим заказ, а вообще НДС прописывает сам поставщик в своем предложении. Так как мы с вами работаем через внешнюю систему ЦК заказ, поэтому нам необходимо с вами добавить активную закупку. Я вам напомню, что за статус активной закупки отвечает плановая дата заключения контракта. Поэтому вы ее ставите больше, чем срок окончания подачи оферт. Соответственно, если у вас нет оферт в закупке, и вы не знаете, что делать, например, либо наоборот знаете, что делать, и Нашли поставщика на витрине по той цене, которая вам подходит, то есть она для вас более привлекательна. Вы можете воспользоваться витриной, и нам нужна активная закупка. Ее необходимо привязать к нашему предложению в корзине, поэтому мы нажимаем плюсик, и у нас выходит окошко. Выбираем нашу с вами закупку, нажимаем на стрелочку рядом с номером, и напротив нашей позиции будет «Добавить». Нажимаем «Добавить». Соответственно, закупка у нас добавилась в корзину, автоматически подтянулась, поэтому мы нажимаем «Оформить заказ», и у нас выходит окошко. Нам предлагают редактировать черновик на основе позиций нами выбранных, либо остаться в корзине. Если вдруг вы забыли добавить какую-то позицию, поэтому внимательно посмотрите. Если вы не добавили позицию, вы лучше нажмите «Остаться в корзине» и добавьте все позиции еще раз. либо же вы можете нажать «Оформить заказ», и у вас сформируется черновик заказа на основе выбранных вами позиций. Соответственно, у вас сформируется черновик заказа, и он снова предлагает нам отправить заказ, либо нет отправить позже. То есть про данный способ я уже вам рассказывала, как работать с заказами. Это был второй способ по заключению договора на площадке. Также, если вы уже сформировали заказ, то добавить в эти позиции заказ невозможно. То есть вам нужно было, например, 20 позиций, а вы добавили 19. Вам придется данный заказ отклонять, возвращаться обратно на витрину и снова добавлять все 20 позиций в корзину, чтобы сформировать один заказ. Тут подтянуть отдельное предложение нельзя. То есть один заказ, одна закупка, один заключенный договор. То есть два договора по одной закупке заключенных на площадке. Нет возможности, конечно, его подписать. Это был второй способ заключения договора. Теперь третий способ. Мы переходим в раздел с «Заказчиком закупки» через электронный магазин «Закупки». Предположим, у нас с вами есть закупка, которая не состоялась, у нас с вами нет в ней оферт. Соответственно, Открываем наш с вами закупку. Находим ее. У нас нет оферт по данной закупке. И если даже у нас были оферты, они нам не подходят по тем критериям, которые указаны в постановлении, мы должны их всех отклонить. И в данном случае мы нажимаем зарегистрировать договор вне магазина. Что здесь нам необходимо сделать? Мы будем наименование нашего поставщика. Сейчас покажу небольшой, так скажем, лайфхак, как можно быстро заполнить данную позицию по регистрации договора вне магазина. Мы нажимаем где наименование поставщика, не обязательно сюда вводить наименование, можно сразу ввести ИНН, у нас с вами откроется информация об организации, и все поля будут автоматически заполнены. Нажимаем «Далее». Далее, конечно, нам придется с вами заполнить фамилия, имя, отчество, его почту. его номер телефона, и нажимаем «Далее». Далее также у нас есть банковские реквизиты. Также есть, есть небольшой лайфхак, который можно использовать при заполнении, чтобы достаточно быстро было зарегистрировать договор. Это в наименование банка указать не наименование, а БИК. Банка. Указываем пикбанк, у нас также заполняются данные автоматически, все, что нам необходимо заполнить, это расчетный счет. Если лицевого счета у поставщика нет, мы его не заполняем, если есть, можете заполнить. Это поле не обязательно характер для заполнения. И нажимаем далее. Далее у нас с вами выходит окошко, это наша спецификация. Закупки, если у нас здесь меняется информация по нашей с вами закупке, мы нажимаем на карандаш, например, у нас меняется цена за единицу мне 3000, например, а половиной. и у поставщика есть НДС, проставляем галочку в чекбоксе, выбираем процент НДС и нажимаем галочку, чтобы сохранить данную позицию. После сохранения кнопка зарегистрировать контракт» у нас доступна. Также со второй позиции нажимаем на карандаш, если что-то необходимо поменять за единицу, Цену, то также меняем либо количество и выбираем наш с вами НДС. Кнопка «Зарегистрировать контракт» в этот момент у нас недоступна. Чтобы она была доступна, мы нажимаем галочку «Сохраняем позицию» и она становится доступной. Также нам необходимо в этом случае прикрепить уже PDF-файл непосредственно заключенного контракта. После прикрепления мы нажимаем «Зарегистрировать контракт». И тут у нас выходит информация о том, что наша организация, с которой мы сейчас заключили договор вне магазина в бумажном варианте, у нас зарегистрирована. Что делать в этом случае? Если поставщик у нас работает на площадке, он зарегистрирован, у нас выходит информация о том, что поставщик есть, ему необходимо отправить заказ. Проверить, как давно работал поставщик и работает ли он у нас вообще. Может, он зарегистрировался достаточно давно и забыл условно про площадку и на нее не заходил. Но его регистрация в любом случае хранится в базе, и она есть. Соответственно, у нас возникают небольшие трудности в таком случае при регистрации договора вне магазина. Соответственно, проверить данную информацию можно также у вашего аккаунта менеджера Ольки. И если организация не зарегистри... зарегистрирована и не работает, то в данном случае она вам поможет. Если организация работает на площадке, то нам необходимо будет отправить им заказ. Мы нажимаем «Да, отправить». Так, у нас выходит сообщение о том, что невозможно сдать новый заказ, так как у нас уже есть заказ данным участникам. Соответственно, мы нажимаем «Да, отправить», у нас с вами отправляется заказ. Он автоматически переходит в статус «Отправленный поставщику». Сейчас я вам покажу. То есть он становится таким образом. Статус нашего заказа отправленный на поставщику. То есть это не из оферты. Мы нажали зарегистрировать контракт, и он ему отправился. Соответственно, поставщик на площадке должен зайти, подтвердить его, чтобы он перешел на заключение и подписать. То есть дальнейшее действие, про которое я уже рассказывала, это про заказы и договоры. Как наш с вами договор переходит в несколько статей и попадает в статус договор заключен. Соответственно, это был третий способ по заключению договора на площадке. Так, на этом у меня по заключению договора и то, что касается закупок, все. Также хочу вам сказать, что в правом верхнем углу у нас есть раздел «Логин». Вы можете нажать на «Логин», здесь есть «Моя организация», «Документы» и «Инструкции». «Моя организация», здесь вы можете посмотреть свои контактные данные. Если у вас вдруг что-то поменялось, то можно отредактировать также на площадке, например, КПП и так далее, сотрудников. Документы. Здесь есть непосредственно документация электронного магазина OTC Market. здесь где есть конкретный регламент города Тольятти. Можно скачать, находится в формате PDF данный файл на площадке и инструкции. Здесь есть инструкция для заказчика, инструкция для поставщика. Также здесь есть видео формат инструкция где также можно будет посмотреть. Чуть ниже есть руководство по секциям регионам Она указано в алфавитном порядке. Непосредственно находим наш с вами секцию, на какую букву начинается, и также инструкция в формате PDF. Можно будет ее сохранить для того, чтобы корректно работать на нашей площадке. Еще раз покажу вам контакты менеджера Ольги. И также еще хотела вам сказать, что у нас есть чат. Можно задавать вопросы. Это онлайн-чат техподдержки, которые вам ответят. Непосредственно на все вопросы есть центр поддержки, это также мини-инструкция, где в свободном запросе вы можете вести ваш запрос, и непосредственно он вам выдаст ответ. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. До свидания.